Ge-gly, oh be-good STUNN That's me now. Take it. Брэн! А, охренеть, это тоже Да. А может быть, типа... ДЕТЫ НАХУЙ! ТЫ не СУТО! если ты через 3 секунды не отгонишься? Я не дам ему жопу! Убил или убил? Ага. -а. Хороший. А, у меня кроучок. Не Ебать ты, кожевенье. О, Ты понял, нахуй? Да, меня атаки тоже не убивало СТАГИЛА! Убил! Наконец-то! Ну просто наконец-то! Ахуй! Убил! Ты, блядь, гандон драйвер! Я умер! Я я умер. Я риблят. Давай, давай, коти, штука. Прекратить огонь. That's amazing. heal, heal, Ты самая пиздатная, блядь. Добро пожаловать в реальный мир, болбесы.